Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин! Есть ли у вас ощущение, что в ваших отношениях или в отношениях с потенциальным партнером что-то не так? Что-то кажется неправильным? Психотерапевт и секс-терапевт Дульсиния Питагора в статье Self отметила, что красные флажки в отношениях могут быть замечены сначала как просто чувство. Ее совет обратите внимание на свое тело. Какие ощущения вы испытываете, когда решаете, является ли что-то тревожным сигналом? Учащается ли у вас сердцебиение? Чувствуете ли вы нервозность в негативном смысле? Она объяснила селф, что достаточно знать, что что-то не устраивает и нужно что-то менять. Но что, если есть какие-то тревожные сигналы, которые вы пропустили? Чтобы помочь вам, вот пять красных флажков в отношениях, о которых часто предупреждают психотерапевты. Первый. Они критикуют вас тонко или пассивно-агрессивно. Критикует ли вас ваш спутник или партнер? Они пассивно-агрессивны по отношению к вам? Или, может быть, они вообще неуловимы? Критика партнера ⁇ это тревожный сигнал. Если вы заметили это на ранней стадии, лучше еще раз подумать, подходит ли вам этот человек. Лицензированный брачный и семейный терапевт из Choosing Therapy Самара Кентера рассказала инсайдеру, что это форма эмоционального насилия, которое может привести к чувству тревоги и неуверенности в партнерстве. Кентера привела инсайдеру несколько примеров таких частых оскорблений и критики. В том числе, «Тебе повезло, что я все еще с тобой, потому что ты никогда не сделаешь лучше меня». «И когда ты пытаешься быть смешным, ты звучишь так нелепо». Инсайдер даже упомянул исследование 2013 года, опубликованное в журнале «Насилие и жертвы». В исследовании утверждается, что последствия эмоционального насилия также пагубны, как и последствия физического насилия. Второе. Они грубы с персоналом и официантами. Как ваш спутник относится к официантам и персоналу? Обратите внимание на это во время следующего свидания в ресторане. Тренер по знакомствам и консультант для пар, доктор Джина Синариги объяснила журналу Силф что то, как они относятся к работникам сферы обслуживания, даст вам некоторое представление об их взглядах на социальную структуру. Это также может показать вам их чувство собственного достоинства и дать вам представление о том, как они относятся к другим, когда находятся в положении власти. Если они грубы с ними, то теперь у вас есть гораздо больше информации о том, что это за человек. Согласно статистике, лишь небольшой процент из тех, кто смотрит наши видео, действительно подписался на них. Так что если вы еще не подписались, но в конце видео вам нравится то, что вы видите, подумайте о подписке. Это очень поможет алгоритму YouTube в продвижении большего количества наших материалов о психическом здоровье. Спасибо, что вы с нами. Номер три. Они безответственны и незрелы. Ваш спутник или партнер часто бывает безответственным, незрелым. Безответственные партнеры могут каждый день попадать во множество кризисов из-за своих действий или незрелости. По словам психиатра доктора Эбигейл Бреннер в статье Psychology Today, небольшие кризисы, связанные с образом их повседневной жизни, могут отнимать много времени и энергии. В этом случае может оставаться мало времени и энергии для вас и ваших проблем. Возможно, эти люди все еще работают над тем, чтобы повзрослеть. Другими словами, на них трудно положиться практически во всем. Поэтому, хотя вы можете быть рядом с ними большую часть времени, они часто не будут достаточно ответственны или иметь много энергии, чтобы дать вам то, что вам нужно в отношениях, возможно, время и энергию. Номер четыре. Они описывают каждого из своих бывших как сумасшедшего. Вы когда-нибудь обнаруживали, что ваш партнер лжет? Или, может быть, вы уже обнаружили, что ваш спутник лжет? Ложь – это распространенный красный флаг отношений. Терапевт Самара Кентера объяснила в статье из инсайдера, что мы все виновны в том, что говорим белую ложь. Однако если вы заметили, что ваш партнер постоянно обманывает или попадается на лжи, это тревожный сигнал. Что такое отношение без доверия в любом случае? Маленькая ложь накапливается, а если есть маленькая ложь, то может быть и большая. Номер пять, они не общаются с вами и не выражают свои чувства в отношениях. Замечаете ли вы, что только вы эффективно общаетесь в отношениях? Если быть честным и общаться на ранних стадиях, это пойдет только на пользу вашим отношениям. Психотерапевт Самара Кентера также отметила в интервью инсайдеру, что здоровые отношения обеспечивают безопасное место для обоих партнеров, где они могут открыто говорить о своих эмоциях, не боясь осуждения или критики. Мы уже упоминали о пассивной агрессивности и резкой критике. Эти два признака могут быть признаками плохой коммуникации в отношениях. Общение – это ключ к успеху, люди. Поэтому убедитесь, что и вы, и ваш партнер выражаете свои чувства в отношениях и говорите о том, что вы хотите и что вам нужно друг от друга. Если они не общаются даже после того, как вы упомянули о своих проблемах, это, скорее всего, еще один тревожный знак в отношениях. Если вы заметили много таких красных флажков, лучше всего пересмотреть свои отношения и не игнорировать предупреждения о красных флажках. А вы заметили какие-либо из этих красных флажков в ваших отношениях, в вашем партнере или в вас самих? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с кем-нибудь. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!